Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, психолог, астролог, преподаватель астрологии Бадзи. В этом видео хочу вам представить простую, но удивительную, по своей точности, предсказательную технику, которая называется Астрология девяти дворцов. Для начинающих астрологов это просто находка, потому что здесь нет китайских иероглифов. Все, что нужно знать, это дату рождения человека и квадрат вашу, основу, в общем-то, основ всей китайской метафизики. А если вы уже практикуете бадзи или цемень дунзя, то 9 дворцов станут для вас очень полезным дополнением к анализу карты. 9 дворцов это 9 клеточек квадрата лашо. Образно его можно представить как государство, разделенное на провинции, которыми из центра, из центрального дворца управляет император. Провинции ориентированы на разные стороны света, их отличает неповторимый ландшафт, климатические условия. У жителей каждой провинции свои традиции, обычаи, ремесла и увлечения. Даже внешне по характеру они отличаются друг от друга. Если, например, жители северного водного дворца занимаются рыболовством, судоходством, то в юго-восточном дворце живут люди творческие, высокообразованные, которые любят учиться и много читать. Очень много информации можно почерпнуть из квадрата Лошу. Считается, что в нем заключена вся Вселенная. Каждый дворец имеет свою стихию – металл, воду, дерево, огонь или землю. И в зависимости от того, как эти энергии, стихии ведут себя в природе, также и жители этих дворцов общаются между собой – с кем-то ладят и дружат, с кем-то враждует и даже воюют. Например, север... северяне не любят южан. Южане жители, э, не любят жителей Запада и Северо-Запада. А те, в свою очередь, тех, кто живет на Востоке. Ну, в общем, все э, в точности соответствует энергиям э, по кругу усил. Есть... Э, один очень важный элемент каждого дворца это его число или звезда от 1 до 9. Числа это нумерология, это тот инструмент, с помощью которого мы можем вписать в квадрат лушу любого человека. Потому что каждый из нас имеет свой нумерологический код, составленный из тех же однозначных чисел что и квадрат вашу. Нумерологический код вычисляется по специальным формулам и состоит из трех чисел это число года месяца и так называемого осевого числа. Часа рождения в этой системе не учитывается главным здесь число года рождения потому что все кардинальные события будут отражаться именно через это число. Комбинация чисел кода дает возможность узнать характер человека, его сильные и слабые стороны, удачные и неудачные направления, вопросы здоровья, а также потенциал взаимоотношений с другими людьми. Насколько гармоничными они могут быть. Замечательные подсказки для предназначения в жизни. Итак, с помощью девяти дворцов мы также можем делать прогнозы на год, месяц даже на день годы кризисов вычисляются по правилу главного действующего лица в квадрате лош лошу это император человек во-первых не должен стоять напротив императора напротив числа пятерки во вторых не должен занимать центральный дворец потому что это в любой в любой карте место императора и вот кто нарушает эти правила тот неминуемо расплатиться. Давайте посмотрим на примере, как это работает. Не будем далеко ходить, возьмем Дональда Трампа, который в декабре 2020 года проиграл президентские выборы в США. Причем его поражение на выборах сопровождалось беспорядками в стране и даже были жертвы. Как это можно увидеть через астрологию девяти дворцов? Он родился 14 июля 1946 года. Его, нумерологи... Его нумерологический код судьбы 914, где 9 число года, 1 число месяца и 4 оселое число. На момент выборов в годовой карте звезд число года Трампа девятка стоит на западе. А пятерка императора на востоке, то есть на лицо столкновения стихий. Металлический дворец с девяткой конкурирует, контролирует восток с пятеркой. Правила императора нарушаются. Что показывает карта месяца? Выборы состоялись 3 декабря. В месячной карте годовая девятка Трампа стоит в центре. Квадрата. Это значит, что он осмелился занять место императора. Итого, было два серьезных указания по местью и погоде, что у Дональда Трампа будут вот такие серьезные проблемы. С императором шутить нельзя. Это правило четко сработало. Итак, друзья, если вас заинтересовало это удивительно точно и в то же время очень простая для понимания предсказательная техника. Мы ждем вас на нашем новом курсе астрологии девяти дворцов. До начала осталось совсем немного, поэтому подписывайтесь на наш канал YouTube, подписывайтесь на наши соцсети, где мы оповещаем о начале бесплатных мастер-классов. Но если вы хотите приглашение, персональное приглашение то обязательно оставьте свою, свою электронную почту в форме подписки. А на сегодня все. Всего вам доброго!